Доброго времени суток, дамы и господа, я рад приветствовать вас на своем канале. Данное видео хотел бы посвятить всех, кто держит очень большие рыб хозяйства, держит птичек, свиней, курей, все-все-все-все, всех животных, которые могут питаться биомассой червя. В данном видео я расскажу, какой прирост Живой биомассы червя можно получить по нашей технологии, сколько будет корма за 6 месяцев и за 1 год. Для ваших питомцев, плюс чисто экологический продукт на выходе. Таблица прироста живой биомассы кормового червя для рыб хозяйств и для сельхозхозяйств. В данной таблице мы с вами видим, сколько можно получить червя из 100 половозрелых особей, и сколько можно получить червя из 10 миллионов плавозрелых особей? В таблице ясно, четко все описано. Посмотрите, нажмете паузу, посмотрите табличку. А мы идем дальше. Благодаря нашей технологии по выращиванию червя на корм, многие предприятия смогут экономить более 55-80% своих финансовых средств на корме и получить большой прирост массы своей продукции. По питательности и калорийности ни один вид корма не превосходит червей, при этом не имеет патогенной микрофлоры, глистов, инфекционных грибков и паразитов, потому как предварительно по технологии идет обработка корма для червей специальным раствором, который убивает все патогенные микрофлоры и грибки. Итак, ребята, всех кого заинтересовал. Данный проект по выращиванию биомассы червя на корм сельхозживотным и рыбхозяйством. Пишем, спрашиваем, не стесняемся. ждут вас лайков, комментариев. Спасибо за внимание. До скорой встречи.